смотрится, так-то ничего, ну что-то загиба нет, то ли так положено, сейчас срежем посмотрим подножка, да наверное просто поднимется сейчас она когда натянутся, лыжи загнулись, и понятно а это вот загишло кукурум придем а вот все завтра что-то не встретили ну или эти как не да, звались да, да, угу. в принципе сюда вот ящик как я понял ставится ну так, продумано, в принципе, все. Бурдюк. Да-да-да. Нам сейчас главное начать. Да. Блять, вот тут нет страстно. Пизду. Давай. Ваше место назначения. Есть контакт. Первое испытание.